Привет, друзья! С вами вас. сегодня. Да, хорошо. У нас бимджет драйв, да, краш тесты. Начинаем, да. И как вы видели на превьюшке, что уже итоги конкурса все такие. О, внимание приняли. И да, у нас выиграл э, внимание барабанный дроп. про да и он получает такой меч. Я его не показывал сначала, вот он такой рукоятка деревянная, кстати вот и короче очень прикольно да ручной работы я и сам его делал ну, вот я его там на почту пришли он все он уже почту указал короче и указал города да? красавчик вообще и в Николай выезжает короче нож, да ну в принципе да у меня таких ножей еще три я их делаю делал раньше на трудах так это, в принципе мне ладно короче я их могу тоже что сделать короче, а у нас сегодня такая вот семерка, да. Будем ее тестить, короче. Поехали. Да. Все, поехали, поехали Давайте сначала... Ну, будем типа, короче, тесты делать, я не знаю, карту скидывать я... Жестко, да. Ну, там ну, как, качественно. Чего? Двигатель уж? Нет, давайте еще раз. А, так я... Я неправильно сделал. Короче, давайте еще раз. Я просто... <смех> неправильно, да. Я ударился, считаю уже... Лобовым. Лобовым, да. А я должен был вот так вот сделать. Замедлиться. На, вот теперь... Нет, теперь это. Нет, все нормально теперь. Да, теперь нормально. Ух ты, ничего себе, так ее заторву Колесо просто вообще. О, номера видно? Хэ? Чего? Как это так? Номера. Кстати, их тут нету. Вот тут номера, видите? Х559 Непонятно. Короче, ладно, водитель. Так. Почему-то я уже на пассажирском сижу. Но пассажир мог выпасть. Короче, да. Синяки, допустим. Водителю руку бы наверное. Подвернул, сломал. Я не знаю, давай. Короче, теперь. Если она так хорошо провела справа, по слевому, в принципе, никаких проблем, я думаю, не будет. Ну, что, она справа нормально провела, а теперь слева, да. Блин, я не заметился. Ну, ладно. Не заметился на него. Короче, ну, она опять же поедет, потому что правильно. Ну, теперь... Нет, пассажир пассажиру копается. А, тут, тут уже сложнее, да? А, водитель ноги сломала. Пассажир просто... Вот, вот, и вот тут пассажир должен, да? Где кресло сейчас наклонено, пассажир должен сидеть. А она еще наклонилась, короче, пассажиру купается. Да, даже если он выжил, то в тяжелом состоянии. И то не выжил короче, да. Но она едет. В прошлый раз я не, не посмотрел, но она едет. Она ехала полюбасу, потому что там движок работает, все работает, короче, и карбюратор и все. Так, давайте теперь лобовое, лобовое перезаметный просто я не успел ладно 50 километров ну, хотя бы хотелось но... попросить ну так короче ну все карла она ломоет поехать короче ладно, пассажиры -то. водителю опять ноги немножко сломал немножко пассажиру пассажир нормально ну и задним пассажиром тоже все нормально короче да но она не едет все, теперь, теперь давайте с грузовиком кроштей. Да, хватит газовать, но ну, на газует уже, нет, она не работает. короче, да. Все, теперь краш-тесты с Да. Краш-тесты будем уже проводить. С... Короче, с грузовиком. Все, не переключать. Короче, все, мы уже переключились. Вот на такой красивый орли... грузовик. А... Ага, короче, все. Теперь мы будем ее боком красить, Ну, потом. Потом и прямо, потом, потом уже комплексно перейдем. Там три комплексных, короче, то да, есть будет. Это кипец какой-то будет сейчас. Ну, она медленно. На пятой передаче 20 километров На Передатчик 7, что ли? Давай 7 передатчиков. Она не едет вообще. Я не знаю. Короче, если только когда касаемся, сразу тормозим и ручником. ее вообще не задели. Вот такое чувство, что мы ее вообще не задели. Да, ей пофиг. Ничего себе пофиг. Э -э -э -э. Пассажиру купается. Вот смотри, мы на месте пассажиру. Не, пассажиру... Нет, пассажир все. Кончился пассажир, короче. Ну, так кажется, нет, но на самом деле это, это прям на него удар. Не Колесо где вообще? Колесо, Колесо... Колесо на месте двери, Колесо именно. Что происходит? Нет. Не, ну, не, пассажирам задним тоже не привезло, особенно. Правильно. Но она едет. А еще зап. Короче, теперь, теперь, вот тут следы до сих пор остались. Короче, теперь передом, передом врежемся. Ну, как не передом именно, передом станем. Врежемся, это мы понятно. Зой, там будет еще капец. Хотя, в принципе, на полную приводную, в принципе, ничего такого нет. Ну, в принципе, да. Ну, Я покажу, короче. Так, ровно становится. Да, Ро... блин, что за фигня вы? Вот я об этом и говорю, что это самое сложное. Переснимать вот это все. Становиться, на паузу нажимать. Ну, что да. Так, считаем теперь. Ну, в принципе, неважно, ровно там и ровно не стали, мы не плевать. Короче, нам надо считать всем вот этих плиточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Короче, нам еще надо дальше немножко ставить. Фу, идеально все. Все идеально. Сейчас мы зареспавнем ее. Наручник на я забыл. А, наручник поставить. Забыл. Вот почему она так и улетела. Я наручник забыл поставить. Но зато грузовик наручники я не забыл поставить. А вот как машина это... Все, на ручник поставили. С ручникам взять кто будет? А зачем снимать с ручника? Пускай вообще не ехать не Она и так, в принципе, едет. В принципе, почти разницы нет. Это есть. Короче, камеру, так. Просто я на эти кнопочки нажимаю. Я управление не менял, только скачал у. Ну такой. Я уже торможу. Я срочно Ну понятно, мы затормозить не успеваем. Мы... А -а -а, задок прям вообще. А -а -а. Ладно, все, в принципе, можно уже убирать. Короче. Она загорела. Она... Она загорелась в смысле? Стой, туши, дура Как тушить ее? Все. Все загорелось. Этот кубик маленький уже загорелся. Ну, реально. Я, я даже нет, все это все. Даже я хоть не. Я... Все. Ну в принципе если перед... Да все сгорел нафиг машина. ё что за фигня? Там все колёна. Ну она в принципе газовать бессмысленно, да? А. Да все, капец. Вообще, ё -моё ехать ну все сгорела короче машина давайте еще раз давайте еще раз ее протестируем короче <св> давайте еще раз Но я не ожидал что она загорится В смысле так не мне не по плану пошел все было не по плану короче да вообще нифига не по плану как это так -то. как она почему она загорелась не понял нифига не по плану я должен был затормозить. Давайте не... Немного... Ладно, все. все, теперь по тормозам. Не, ну все, не, ну, все. Она... ну я не хочу, чтобы она загорелась. Ну, все, загорелась. Ну, хотя бы она не загорелась. А в принципе, в принципе лучше не стало. Не, ну я фигею, она поедет. А она не поедет, потому что по а подвеске все. Фанат. Подвески просто тут не существуют. А плевать я а. Ну, вы понимаете, да, сейчас, да? Ну, все, капец. Тут, тут пассажирам все. Ну, смысл, ну, тут даже их нету. Их тупо тут нету. Ну, есть, но они, они мясо превратились, короче. Ну, все, капец. А, еще и все. Ну, все, в принципе, да. Теперь переходим к комплексному кэштесту. да. Ну вот уже и комплексный крштесы, их будет три. Я не сказал. И короче, сколько доберет машина баллов, это будет пять баллов, не звезд, ну может звезд, как хотите. Короче, 5 баллов она должна набрать. Когда мы сейчас про проводили крштесы, она набрала пока 2 два балла или две звезды. Ну да. Теперь проведем. Если она поедет каким-то чудом, но она не поедет, в принципе, потому что там подвеска не выдержит. Но если она каким-то чудом поедет, я не знаю. Я могу и четыре сразу звезды поставить, потому что. Потому что он грузовик. Стоит. Почему? Короче, на максималке вырежаем, вырезаемся в этих в этот один купик любой. Ну желательно вот это предпоследний. Желательно. И замедляемся. Все. А все уже. А все. Ну, я дам еще ползвезды, если там кто-то видит. Ну, понятно. Ну, докажи. Ну, водителю. Про... Ну, понимаете, там даже нету вообще. Там и миллиметра нету водителя, смотри. А мой-то есть, но водитель не, как, не... Я даже не знаю, кого представить, такой маленький. И ну, пассажиры задние выжили. Только пассажиры задние, и все. Даже вот это пассажир и то врезался в, в ладу вот эту фигню. И вот, вот эту фигню врезался и все. И, и все. Был бы в тяжелом состоянии, э, состоянии, да. Короче, да, вот так вот. Он на ползвезды. Две с половиной читать. Короче, а теперь... А теперь надо будем на трамплине полететь. Короче, полетим на трамплине. Вот на том. Да. Сейчас. А потом еще самый последний это на подвеску. Это на подвеску. Ставим. А это два эти просто. Два. А вот тот на подвеску он там будет. Вот там короче. там короче, да. Потом покажу, поедем посмотрим. Так, едем, едем. Уже не, но ну я думаю, 980. 80 уже набрал. 82, 83, ну набирает. Это миль, кстати, не километров. В километрах наверное, уже 10 О, прямо на.. Уэй! Уэй! В космос, ладно! Семерку в космос отправили нафиг. Все, замедлился. Бензин потел пенслину все как и подвеска кстати тоже но ну мы еще один раз у нас три попытки если ну ладно короче давайте она Давай. ну сама перебежала о какая куда смысле Семёныч что он сюда кстати Семёныч это Семёныч ты совсем обнаглел куда ты колесо Где Семеныч? А ну-ка. Слушай, мне интересно, где... Куда Семеноч? А ну колесо! Стоять! Блин! Стоять! Вс! Короче, ладно, Семеноч! Где Семеноч здесь? Там где он убежал, он трубу, наверное, туда убежал. Вс. Семеноч, блин. Даже крэштес нельзя с ним привести он вечно колеса ворует. Ну короче, не знаю. Ну, пассажир, водитель, наверное, рип, но ну, пассажиры тоже, наверное. Ладно, ну, пассажир передний выжил. Водитель в чужом состоянии, короче. Сзади там, наверное, они все сломали себе. Ну, представляете, падает, и тебе прям, на... Ой, я даже боюсь представлять, как. Короче, да. Давайте сейчас при вас я поеду уже. Ну, потому что я не хочу каждый раз на паузу ставить. Этот... Я бы мог каждый раз ставить. Но... Короче, сейчас при вас. Сделаю. Быстренько. Не знаю, потом я надеюсь вы карту нормальную пришлют и я буду делать там уже эти краштейс, ну не краштейста уже именно которые, <звук> ладно. <звук> <звук> вот тут, вот тут, короче все. Вот тут, короче, остановились, открываем машину. Пока у меня машин тут нету, как вы видите, пока тут вообще ничего нет. Видите, машина вообще нету. Так-то да. Но потом я установлю в будущем, потому что я пока наперед не машины не качал. Короче, ладно, поехали. Вот первый там три будет, вот таких на подвеску. Вот это самый сложное. Вот ну кто-то на изи пройдет. Я вообще сто но тут ничего не будет. Смотрите, их смотри. Вообще не почувствовал, парим. Так теперь самый сложный, ну я так считаю, самый сложный это второй этот, он, он вообще капец. ой, ой, мне даже жалко себе. ну а что делать, краштетка есть, краштетка я просто шатаю так, а что ей там? ну да, подвеска ой, там еще кашут ай, так, что? Короче, теперь самый последний, ну такой, средненький, но его, в принципе, можно даже два раза пройти, наверное, туда и назад, потому что реально. Ну почему бы и нет, он вообще легкий еще, но ну, тут поусложнее. Хотя, в принципе, подвеску он тоже убивает. Так. Ты что, Сережа? Нет, он не может быть, она должна пройти. Ну, она немножко бампер, пацан ну, в принципе, бампер там, в общем Бампер. Подумаешь, какой-то бампер. Ну ладно. Поцарапал какой-то бампер и все, подумаешь. А чё реально? А что, там бампер поврежденный? А, да, немножко оторвался. Ну ничего страшного, мы там ее прибудем, Все будет нормально. Да, теперь. быть она застряла да серьезно она? нет она не может застрять нет она не застряла она же говорит издеваешься она застряла это не может быть такого короче вы ничего не видели тут ничего она не застряла нормально все но это не считается короче пацаны она прошла а это не считается, если что. Мы все равно ей 3 звезды с половиной поставили. Это не считается, все, ничего не знаю, это не считается. Назад это не считается, все, короче. Она прошла, молодец. И, короче, посчитываем нашим краш-тестом, мной, да, проведенным. Я заявляю, вас 2107 получает 3,5 балла или звезды, да. Короче, это не, ну, такой нормальный результат, но я думаю, БВ моя любимая, конечно, пройдет бог по по получше. Короче, да, ну вот так вот, да, скидывайте машины, которые вы хотите, чтобы я уже протестировал там все вот это, да. Будем дальше бороться с красной кнопкой подписаться, да, и с лайками, и колокольчиком. Короче, да, <ed> <görüş> вот так вот. следующей серии, наверное, будет уже по Погиташки 4 да. И, не знаю, кроштед, но я скачаю там машин пару, пару машин скачаю, там BMW, наверное, будет в следующей серии, или еще какая-то, ну, посмотрим, да. Это, кстати, единственная машина, которая подходит к этой версии новой, 20, ну, короче, 0.20, там, и миллион цифр дальше, короче, да. А я буду с вами уже прощаться, да. Ссылка на полуэлисты ролики будет в описании. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.